Всем привет! С вами Андрей Глазко и мы продолжаем серию видеоуроков специально для сообщества веб, посвященных выбору российского хостинга. В прошлом видео мы изучили вдоль-поперек процесс покупки домена на хостинге Евробайт. Клацайте на эту кнопку, чтобы посмотреть, как это было. Сегодня у нас на очереди бегет.ру. Заученное описание хостера нам коротко сообщает, что бегет входит в 5 самых популярных российских хостингов а в чем его особенность ребята делают свою работу качественно базовые услуги хостинга на уровне и это подмечают клиенты за исключением возможно времени доступности сайта как сами отмечают ребята избегет вне зависимости от того директора ли вы крупной компании или студент вы наш клиент что на этот счет думают сами клиенты ну пользователям нравится тестовый период хостинга на 30 дней и кастомная удобная панель управления. А вот с техподдержкой, как обычно, все не так сладко, как хотелось бы. В основном сетуют владельцы инет-магазинов на то, что есть проблемы с базами и теряются данные. Но это же не все отзывы, как я уже сказал, бегят в топе, а значит большинство пользователей ставят лайк, как и вы под этим видео. Так давайте теперь разбираться, как определить свободный домен и зарегистрировать его на себя с выбором подходящего тарифного плана на хостинг. Для начала перейдем во вкладку «Регистрация доменов» и сообразим свободное доменное имя, проверив его в соответствующем меню на сайте Begit.ru. Вводим доменное имя, нажимаем кнопку «Проверить». Видим, что домен свободен, нажимаем «Зарегистрировать его». И далее автоматически мы переходим в раздел выбора тарифного плана для хостинга». На этом этапе я что вам порекомендую? Давайте откроем услуги вот, виртуального хостинга. Посмотрю, как по посмотреть стоимость и как определиться с выбором самого тарифного плана базового для того же самого дизайнера, надомника. Да-да, для тебя. Итак, здесь указывается цена за месяц при оплате за год. Типа выгода есть в этом случае. Для простоты можно увидеть сразу, сколько это будет за год. Я рекомендую выбрать тариф старт, он достаточно имеет свободного пространства и хостинга для поддержки 5 сайтов. Плюс вы получаете как раз в подарок доменное имя на, в зоне ру, что не может не радовать. Я же, в своем случае для примера, буду выбирать тариф блок, но это для вас не важно. Итак, выбираем тарифный план. После определения свободного доменного имени и начинаем заполнять контактные данные к нашему профайлу. Сейчас заполню это поля и перейдем далее. После того, как вы заполнили все необходимые поля, нажимаете галку, что вы согласны с публичной офертой которую вы можете ознакомиться и нажимаем зарегистрировать аккаунт. Получаете код подтверждения на мобильный номер телефона. После того, как вы его ввели, нажимаете «Завершить регистрацию». Ваш аккаунт успешно создан. Замечательно. Начинаем работу. И попадаем автоматически в как раз ту самую кастомную панель управления хостингом. И наша задача на данный момент – это зарегистрировать на себя то свободное доменное имя, которое мы уже выбрали, оплатить его стоимость и проверить настройки хостинга. Для начала нам необходимо пополнить баланс вашего лицевого счета и оплатить услуги выбранного тарифного плана хостинга. Нажимаем кнопку «Пополнить». Выбираем удобный способ пополнения для вас. Для меня, как и в прежних уроках, это будет перевод по банковской карте. Выбираете ту услугу, которую хотите пополнить. Или это хостинг не «либо», а просто хостинг на год, на 6 месяцев. Я вам рекомендую пополнять баланс и приобретать хостинг на один год, напоминаю, там будет идти в подарок регистрация домена в зоне RU бесплатно. Я выберу оплату в один месяц хостинга, автоматически подтягивается сумма к оплате, нажимаем «Перейти к оплате», далее везде классическая стандартная процедура пополнения, не буду ее проходить вместе с вами, вернемся после того, как ваш лицевой счет уже будет пополнен. После успешного пополнения баланса, в разделе «Текущий баланс» у вас изменится сумма денежных средств на счету и автоматически изменится дата блокировки вашего хостинга. Она высчитывается, исходя из вашего выбранного тарифного плана. Плюс 30 дней бесплатного хостинга от Beget.ru. Я же пополнил на один месяц, как я говорил ранее, но дополнительно у меня не входит бесплатная регистрация домена, то, что я не на год приобретал. В случае, если ваш тарифный план подразумевал бесплатный домен в зоне RU, вам этот этап, дополнительное пополнение денежных средств, не нужен. В моем случае я учел 120 рублей на регистрацию домена в зоне ру. и сейчас мы перейдем как раз именно к этому. Переходим в раздел «Домены», далее «Зарегистрировать новый домен», вводим то свободное доменное имя, которое мы определили ранее, выбираем домен на один год и нажимаем «Продолжить». После этого вводим все необходимые контактные и паспортные данные. Эти поля не буду заполнять вместе с вами. Примеры приведены очень понятно. Вернемся после заполненных полей. После того, как вы заполнили все поля, нажимаем кнопку «Продолжить». Подтверждаем регистрацию доменного имени. И теперь переходим на главную страницу. Переходим в раздел «Домены» и проверяем, что ваш домен находится в процессе регистрации, о том, когда он будет успешно зарегистрирован, вам придет смс-сообщение по ранее указанному номеру. Подождем этого момента. Итак, я получил смс-уведомление об успешной регистрации домена на хостинге, но, увы, информация на сайте обновляется в течение суток, Пока что у меня статус отправлен на регистрацию, мы не будем дожидаться изменения этого статуса, это может занять много времени. Поэтому я хочу сказать вам спасибо за просмотр видеоурока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите следующих выпусков по этой теме. Также клацайте по этой вылетающей кнопке справа, чтобы зарегистрировать уже свой собственный домен на baget.ru. И еще напишите в комментариях хостинг для следующего видеообзора. Пока.